хотя Ну там все где стреляют. Далеко. Если вы жили. Видимо, за последней машиной парковки. Ребят, если оттуда стрельба, нам бы на самом деле здесь не надо стоять. Куда у него там это? Вообще без... Спокойно. Я вообще думала, самое спокойное место. Вот да, вот попали. Попали. Попали в попали. Попали одного. Откуда делись-то? Как нет, Тихо. вон лег. Откуда? Бед, он бедного да тянут. Кто? тянут. Да вон еще один. Кто? Вы видите, видите у этой машины, вон, ближайший. Тянут да, человек. Близко стреляют, ребят. Вон бегут, бегут. С другой стороны. Слушайте, да. может он в машине сидит? Я просто не понимаю. Я он тоже не понимаю. <связь> Неужели его не могут найти? правда? Где он? Ах, а вот может он... Дверь! Рвет сам, бляд, осколки полетят и все. Не долетит сюда. А как, да берите, если он все подорвет, то а, это осколками В центре Москвы произошла стрельба. Да. Ну читаем по нему-то баный вроде. Да Иван. хрен его знает. Ау. Ой, вернее, Василий указание поделятельно доложить, кто из лишнего состав на месте. Есть! Есть! есть? Завалили, да, Завали. Завалили, походу, а, Все, есть завалили ублюдка или он просто лёг не, не, не завалили, вот стреляли, у нас снайпера с моего с... снайпера, да? ну да, вот видите да. есть, видно? Вон, вон, вон, да. Да. Да. да, вот так видно, да ну правильно все вольнули, бля, ублюдка а вон здесь. под газыком все все, все, все, точно вон за колонной за колонной, да? да, нет, стою а вон она не была а, вон он, он, это, это, он не один что? Визиры его, ну это лазерный прицел по нему Нет, там искры по-моему Я стрелял второй раз, сколько? стрелять А нахуй я сейчас стрелять? А может он не один? Нет, это не один. Нет это может кто-то стрелал специально Не, он наверное не один смотрел, совет все сделал. Да, может он выманивал, на него вышли, ребята, а там кто-то еще больше снайпер -то -то еще. Ну да, они сейчас спрятанки. Это что он один просто Да, не там контроль делать. Я такой полагаю, что здесь может быть раненые пацаны не поддержали. Тут может быть и раненые на них не поддержали просто. Раненый, раненый, там, что то были. Да убери все голову, вы что, дураки что да Он с трупом, он мёртвый является. Нет, там у кого-то, скорее всего, из наших раненых самочек. А? Нет, как... не видишь, он ничего прячется. Они раненым помогают. Конечно, видят его, как мы их еще раз Видят, видят, как они завалились. Они ранены помогают? Мне кажется, это то раненый лежит. Нет, он уже он одного убил, этого, камендача. Говорил. Кого? К камендача, я себе сказал. Там Кому? раненого скоро в Грузию. Ну, или но это было еще. Что, он лежит там? Лежит, лежит. Да? Не